Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем поселок Афипсип. Здесь большой, даже не поселок, а ул. Афипсип. До центра города Краснодара отсюда 16 километров. То есть добираться вообще удобно. Есть газ, свет, вода. Мы сейчас находимся в домовладении, которое находится на участке. 15 соток земли, очень хороший сад, хорошее место. Давайте посмотрим, приусадный участок, а потом пойдем посмотрим дом. Итак, мы с вами, входя, улица асфальтированная, до самого дома. Рядом канал, входим на приусадимный участок с домом, ворота большие для заезда сюда. Я думаю, 4 автомобиля встанет легко. Рядом с домом летняя кухня. Сам дом в высоком цоколе. Здесь есть место мангальной зоны. Вода, дренажная система канализации. Мангальная зона. Большой-большой сад. Так, пойдемте. Посмотрим сад. Черешня. Черешня. Абрикосы, вишни, яблоки Винограда много Смородина Также на территории находится Теплица Для выращивания овощей И большое количество плодоносящих деревьев Инжир, яблоки Слива, груша Виноград Вот такие вот Здесь вот теплица. Нет. Участок. На участке, еще раз повторюсь, у дома есть своя отдельная большая территория. Итак, идем вдоль дома дальше. На заднем дворе такой вот домик небольшой вокруг дома. Здесь в доме есть подвал, хоз с постройками. Здесь находится двухконтурный газовый котел и складское помещение. Верстак, место для хранения Очень хорошее. Плюс к дому рядом с летней кухней есть кабинет. Как сказать бизнес это здесь маникюрный салон педикюрное кресло все это остается и отсюда из кабинета выходит гараж гараж достаточно большой вода свет все здесь есть Вот таким вот образом Таким способом мы попадаем опять внутрь дома. В выходя рядом. Дом и летняя кухня. Итак, мы проходим с вами на летнюю кухню. Здесь еще раз повторю. Выход может выйти со двора заднего. И вот она летняя кухня. Здесь также установлен двухконтурный газовый котел для отопления этого места. Да? Огромный потолок. Порядка.. Трех метров высотой. Пространство именно для готовки. Большое пространство. И обеденный зал. Обеденный зал здесь порядка 30 квадратных метров. Большая семья. Здесь легко поместится. Маленькая семья может пообедать, позавтракать здесь. Вот так вот. Большой ларь для заморозки овощей и фруктов. Потому что большое количество плодовых ягодных деревьев, которые... На участке находится все для жизни, так сказать, есть. И пошли в дом. Заходим в дом. Большие двери. Сразу мы попадаем с вами в такую верану, которая утеплена уже. Облицована деревом. Очень теплое место, да? Дере деревянные двери из каштана попадаем в такую вот прихожую, которая выходит сразу четыре комнаты Иванова. Первая комната у нас с правой стороны, она вот такая вот вся. Два окна, паркетный пол, три метра высота потолков, текстиль установлено. Здесь детская либо гостевая комната. Еще раз повторю, двери, массив дерева из каштана сделаны. Паркетный пол везде в доме. Только в ванной. Получается, следующая комната это у нас ванна. Она порядка 8 квадратных метров. Здесь совмещенный санузел, как скажем так. Стиральная машина установлена. BDE, унитаз. Умывальник вот такой с зеркалом. И ванна метр семьдесят длиной окошечком с батареей вот сюда заходим здесь гостиная с большим диваном место здесь достаточно много здесь большой телевизор опять-таки установлен домашний кинотеатр можно установить можно сделать спальню с большим окном вот такая вот помещение паркетный пол повторюсь еще раз высота потолков 3 метра люстра достаточно вы длинная и не мешает вот такая вот такое помещение сюда с правой стороны еще одно помещение здесь э, гостевая комната в которой приезжают, ну, приезжают гости и останавливаются вот за окном здесь порядка 30 квадратных метров. Вот такая вот опять-таки большая люстра. Массивная мебель деревянная. Вот она вот. Идем дальше. Здесь располагается хозяйская спальня, большой гардероб, шкаф установлен, комод. Маленький ребенок у них, у них детская кроватка здесь расположена. Так вот, здесь достаточно просторное помещение, тоже порядка 23, 24 квадратных метров, большая кровать вот таким вот образом дом этот порядка 130 квадратных метров общее получите плюс летняя кухня все кушают на кухне там и столовая необходима большая есть также большой шкаф купе который в прихожей располагается вот этот дом стоит восемь с половиной миллионов рублей.